Всем привет на моем канале! Сегодня я буду оформлять торт для любимого мужа на день рождения. Торт в стиле э, мечта, либо на шаг ближе к мечте. Здесь у меня вафельная картинка, шоколадный декор, топпер на мастичной основе, внутри медовик со сгущенкой. Торт покрыт ганашем на сливках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Довольно высокий, но по диаметру небольшой, примерно 18 сантиметров. Достаю торт из формы. Убираю лишний крем с боковины торта. У меня уже готова подложка. Я значит сюда немного крема, а остальное крем наверх. И торт я переверну вверх дном, так как дно будет намного ровнее, чем вот эта верхняя часть. Накладываю наверх подложку. Примерно ровно, ориентировочно. И переворачиваю торт У меня будет вот такого плана вафельная картинка. Мастику я уже замесила, ссылочка сейчас у вас появится на экране. Все ссылочки вообще будут под видео в описании. Переходите, смотрите то, что вас интересует. Вырезаю то, что мне необходимо. Машина у меня будет как топер. Раскатала мастику примерно 5-7 мм. Беру шпажку смоченную водой и вставляю. Проверяю. Также вставляю вторую. У меня есть вот такой тонкий острый нож. Он идет для бумаги. Но для мастики он тоже подходит. Так. И здесь просто разрежу. Сейчас беру декор гель. Когда работаете с вафельной картинкой, будьте внимательны, чтобы у вас были сухие руки и перчатки. Потому что влага испортит картинку, вы ее никак не восстановите. Смазываю мастику и наклеиваю картинку. Сверху также покрою вафельную картинку декор гелем. Обязательно декор-гелем ничем другим вы не замените. Вы можете только попробовать, я знаю, на водку клеить, но у меня отвалилось один раз, и я больше не экспериментировала. Все. Когда декор-гелем покрывается сверху картинка, она становится ярче, и, соответственно, красивее смотрится. Прямо прорисовалось вот это сиденье сквозь окна. Такого не было, когда была картинка сухая. А вот эти две картинки у меня будут просто на мастичной тонкой основе, примерно где-то 1-2 мм. Для того, чтобы было проще нанести на торт. Ну, она будет на основе как бы немножко и поярче. Оставшуюся мастику я храню в пакете в холодильнике. При комнатной температуре не храню, потому что она быстро высыхает и застывает. Холодильники, в принципе, можно до месяца, а морозиловки до трех месяцев. У меня растика из маршмеллоу. Я приготовила ганаш сегодня на сливках. Я использовала глазурь 250 грамм и 125 грамм сливок. Ганаш я немного выбелила диоксидом титана. Покрываю торт в два этапа. Сначала черновой слой, как обычно. Наношу кондурин на силиконовый коврик. Я сюда буду выкладывать, выливать шоколад. Я говорила, с не шоколад, шоколадная глазурь. Темперированная. То есть, если вы будете брать шоколад, обязательно его темперируйте. Я не умею кем заниматься, поэтому проще взять уже глазурь. Так, распределяю. Формирую волну. Мне надо, чтобы эта сторона была лицевая, поэтому я волну защипы делаю в обратную сторону. Оставляю в таком положении остывать. Я возьму вот такие обычные соломка, соленая, сладкая, продается. И покрываю шоколадной глазурью. Крем схватился и покрываю вторым слоем. Начинаю с верхушки. Вот такими движениями наношу рисунок. Кстати, на белково-заварном креме тоже будет актуально. И сейчас аккуратненько нужно его подсоединить. Класс! Он прям под цвет машины получился. Палочки, они у меня покрылись конденсатом. И надо вытереть. Мне влага не нужна, потому что я буду еще их покрывать с кондурином. Возьму немного печенья орео. И здесь у меня арахис в шоколаде. С учетом того, что у меня покрытие такое мягкое, то и крепится все будет, я надеюсь, отлично. Я выкопала прям ямочку, чтобы не повредить шоколад. И сюда заложу крем, который у меня остался. Все. Отлично. Так, стоит. Дальше хочу установить вот эти палочки шоколадные. И палочкой для суши делаю наметочку. Подрезаю шпарки. Угу. Мне еще значок приклеить. Маленький нюанс. Сначала наклеиваете. Значок, допустим, с вафельной картинки. Только потом покрывается декор гелем. Я вот здесь взяла под одну гребенку все. А вот про надпись я вспомнила вовремя. Я ее оставила сухой, поэтому я ее могу брать в руки. И сейчас мне будет не проблема ее наклеить. Вот такой торт мечта получился у меня. Я результатом очень довольна. Мне очень нравится. Единственное, что вафельная картинка в этот раз, когда я ее вот распечатала, приехала забирать в магазин, она... Вафельная бумага очень толстая. В общем, мне это вообще не понравилось. И... Ее рано засунули в файл, она немножко не, не успела высохнуть краска, и пузырями пошла вафельная картинка. Но это говорю, вот обращайте на это внимание, то есть на какой бумаге печатают. Дальше вы должны после того, как наклеили, уже покрывать декор гелем, потому что не есть кое-какие недочеты, будете знать на будущее, то есть чтобы не вляпались в какую-нибудь историю, если будете делать на заказ. Мы этот торт сейчас пойдем резать и